Тридцать три Ну сам хороший сигнал Ну пойнт ловит хорошо. Побежала по машине прям по воде. чудно и где О, а. что такое? Опа, она монетка. Опа, она железными наростами. Тоже, наверное, скорее всего, две копейки 24 года. Ну, отлично отлично дом да, отмоем вот классно еще один, один замечательно да. счет размазали оба да. отлично это была терка 505 исполнение все молодец